60 тысяч на балансе, хочется скрафтить драгон Единственный вопрос возникает. Ну что, ребят, пошалим немножко. Перед этим роликом, как обычно, хочу продвинуть себя как творческую личность. В общем, в трех словах, хочешь попасть на стримы, переходи на Twitch, подписывайся. Здесь проходят стримы по казику. Вот я, вот тут. Комната моя. Короче, заходи, будет круто, прекрасно, здорово, интересно. Ссылочка на твич в описании. Погнали, начинаем. Здорово, это я человек 60 тысяч сразу поблагодарю тебя за поставленный лайк потому что я уже вижу он стоит 60 тысяч рублей от такого депа надеюсь хватит чтобы скрафтить вот вот эту вот красоту также напоминаю что есть промик на 40 процентов Я с этого получаю хоть и немного но копейка тоже с этого имеется поэтому вам спасибо перед этим скажу вам что никого не призываю закидывать деньги ведь всегда нужно помнить что любой сайт настроен на то чтобы игрок проиграл свои деньги админ заработали поэтому я никого не настраиваю закидывать деньги никогда этого не делал но если закидывать будете буду очень благодарен если эти проме коджи и 4 арки промик на 40 процент вот самое интересное они тут короче добавили вот это вот кейсы это кейсы с этими нфти типа да но а у меня своя нефти коллекция для тех кто не знает поэтому мне это в частности интересно открыть ну и бай для ролика открыл кейсы обезьяны бля ладно он стоит всего лишь 200 рублей а лежат тут достаточно интересные скины конечно хотелось бы чтобы за 249 рублей тебе могла выпасть нефти кстати Прикольная идея сделать сайт с кейсами Бля, вот это вот классно Сайт с тихоми. Слушайте это прям сказка. Но на самом деле этот кейс я открываю исключительно для байта. Ведь, ну, нифига себе. Открыл кейс с NFT, которая стоит миллиард долларов, бля. Ладно, у нас все-таки сегодня задача немного поднять бабок. Это мы так. Подняли немного шуму, сделали шороху и прочей. И навалили кринжа, бля. зимов есть. Хорошо. Хорошо. Слушай, я а реально прикольно придумал кейсы с NFT. Хами, бля, надо будет реализовать. Это очень крутая идея. Напиши, кстати, что думаешь в комментарии. Мне кажется, тема классная. В остальном сразу с ноги залетаем на топ кейс 5 штук нам интересны исключительно дорогие скины сегодня кстати давно не делали контракты и удар молнии блять стой пожалуйста стой хорошо есть 44 тысячи есть найс это 79 тысяч. Я вот откровенно думаю, что в топ-кейс вообще больше смысла открывать нет. Сразу использовать баланс. Давай посмотрим, что у нас вообще по шансам. Даже, ну, что мелочиться, скрафтим сразу 30 -точку. Короче, всеми правдами-неправдами попробовать бустануть балик. А апгрейды хотелось бы, чтобы... Вот я не знаю, почему на топ-скине с апгрейдами вообще какая-то беда. По-моему, в предыдущем ролике по топ-скину они также не заходили. Если сейчас даже сделаю шанс, побольше не зайдет... Блять, понятно, короче. Я не знаю, что у меня за прикол с апгрейдами. Не, ну вариантов больше нет. Хуяр... Хуярим топ-кейс. Блять, сейчас подслеживаю. Я не знаю, почему. Надо, кстати, проверить вообще мне на апгрейдах. Что у меня с апгрейдами? Блять, почему не каждый ролик я на них не окупаюсь? Ну, может быть, конечно, после того, как выпадает удар молнии, всегда такое происходит, блять. 20 тысяч, пиздец, пацаны. Блять, минус 60 кусков нахуй. Вообще кайф. Предыдущие видосы по GO минус деньги с дадепом еще, блять. Еще и здесь сольем. Кайф. Охуительно. Поток инфра. Если не статрек прямо с завода в мусорку, помойка. 25к. Потратили мы, если да, 27 потратили. Бля. Гулять, да, на все. А вот мне реально интересно, но ну, мы сейчас подслили. Апгрейды же должны начать заходить в теории. Или они вообще заходить? Ебать, кайф. Но это... Сколько он? 30-40 стоит? 33, нормально. 45к есть. Вот мне реально интересно, о чем у меня с апгрейдами? Но ну, мы подслили причем охеренно. Давай попробуем, ну, хотя бы 10 тысяч, чтобы просто понять, что, блядь, по шансам у нас на апгрейдах. Я ставлю 54%. До этого апгрейды мы сливали. Бля, ну это просто какой-то... И реально, блядь, не один апгрейд. Вот, чтобы просто понять вообще, есть ли смысл идти на апгрейды. Я ебанул максимальный сейчас шанс. Если глок сейчас даже не зайдет, ну окей, да, он зашел максимальный шанс, хорошо. А если я из него захочу сделать тысяч. Ну, ладно, сильно не будем жадничать, поэтому 19к поставим. Но сейчас апгрейд же должен зайти, потому что я думал, что шансом на апгрейде просто, ну вот, просто good game well played. Хорошая катка, блять, была. Но... Ну да, блять. Я не понимаю, как работают апгрейды? Почему он, блядь, так жестко сливает? Но он должен давать. Топ! Кейс, дубль номер три. Вот в предыдущем видосе слили на апгрейдах, да? Хули я опять иду на апгрейды, спрашивается. Вот дурака ничему жизнь не учит. Но блядь, слив, слив должен быть положительный результат. Медуза, градиент, Нахуй, ненужные скины, ненужные, абсолютно. 9 тысяч, я бы из этого всего ебанул контракт. Ну, блядь, ну, все, пиздец, пацаны. Приехали, блядь, приплыли. 1700 на балансе. Он сейчас бонусами нам должен дать что-то охуительное. Если он не даст, ну, если сейчас мы сольем, он бонусами не даст, то все, это реально гг, блять. Зуб тигра. Ну, окей, бустанул. Спасибо, немного подышим еще. 4 топ-кейса. Ну, топ-кейс... Бля, ну, он очень слабо выдает. А, деп 60 тысяч, там даже мы доходили до 72. Ну, плюс 12. Но, откровенно, этого мало. Ну, то блядь, кейс стоит 7 тысяч рублей, как бы. Ну, не дешево. Вопрос, почему такой дроп слабый? Я все жду, может, мне отсюда выпадет Драгонлор. А он тут, кстати, есть. АВП История дракони имеется в этом кейсе. Почему человек на не выпадает, блядь? Сажа, пиздец, приплыли Не, ну я реально все это хочу засунуть в контракт Но только если в этом... А давай-ка мы сейчас засунем В контракт вообще, ну как, -как, как Предложение, хотелось бы конечно еще один Удар молнии хотя бы, ну бустануть Удар молнии, какой-нибудь дорогой нож Блять, конвой, например, да? Ебать, ну что это за прикол? И реально, ну, блять, 60 тысяч. И, скорее всего, еще ролик выйдет. Вчера, наверное, уже прошел стрим. Да, он, наверное, был вчера. Или позавчера. Мы там тоже слили денег, блять. Пожалуйста, остановись. Ноги. Ну, блять, ну почему? Это пиздец, пацаны. Это, блять, это просто жесть, нахуй. 26К, спасибо. Я хочу по фану сделать, блядь, Ой, найс! Nice! Хорошо, нож, блядь, заебись, живем. Фух, реально сейчас под сейф. Я хочу из вот этого всего сделать контракт. Нож, конечно, я в контракт сувать не буду, ибо Ну, ну нахуй, не хочу, блядь. Может быть, хоть здесь что-нибудь, вот колесо куда-то поехало в Махачкалу или куда, 7 тысяч, блядь. Ну, окей, нормально. Продать все, 36к, ну, мы в минусе, вообще кайф. Давай попробуем на максимальном шансе сделать 20 тысяч, потому что на 50%, ну, я уже понял, что не заходит. Ну, хотя бы на 61 одном плюс 7 тысяч рублей, возможно ли... Ну, окей, хотя бы здесь 0. Если бы он здесь нас сейчас слил, я бы вообще охуел. Так, смотри, есть 51 тысяча, мы в минусе всего на 9. Это приятно, блядь. Конечно, неприятно, что в минусе в общем, но на 9 тысяч в минусе, блядь, окей. Это, это, не, это не 60 тысяч минус, логично, да? Но, надеюсь, на еще какой-нибудь более дроп. Пока только зуб тигра, пока удар молнии. Удар молнии уже не в первый раз, блядь, выпадает. У меня уже тиль сейчас будет, если какая-нибудь херь выпадет. Бля, великий демон 2, они дохуя могут стоить. 14 пойдет. 14 пойдет. Нормально, 32 тысячи. Потратили мы, к слову, 34 минус 2 тысячи. Ну, пойдет. Ладно, блядь, могло быть хуже. Могло быть хуже при том исходе, если сейчас дань уважения на всех барабанах ебнет. Ну вот, ну и как, блядь, на это адекватный ри... Ну, пиздец. Не, ну, это пиздец, пацаны. 60 тысяч, да, было, я напомню. Городская хмала, блядь. Просто, ну, у меня сейчас сгорит срака. Ну, полностью и целиком. Блядь, ну, я реально заебался за, за предыдущие видосы. За предыдущие, за все, которые вышли на канале. Мы просто сливаем, сливаем, сливаем, сливаем. Меня это уже просто, ну, откровенно заебало. Есть, кстати, кейс за 3500, Кейс выигнится. Закалка, блядь, найс. Я даже не посмотрел состав, да, ну вот. Фастом зачем-то кейс открыл, хотя, блядь, я нажал обычным открытием. Я не знаю, как нам сейчас 60 каплю стануть. Это нам сейчас самый глупый ролик будет на канале. Ну, бля, я, я не знаю, в чем мем. Кравый спорт. Ягуар, блядь. 5300, нахуй. Вот вы после этого пишите мне в ВК и говорите, что ой, человек у нас минус на планете. У меня за один ролик минус 60 тысяч. Но это, это реально объективно. Вот это, блядь, мои деньги были. 60 кусков. И, и пиздец. Есть 4200 бонусов. Я больше чем уверен, что мы бустанем, скорее всего, сейчас на бонусном кейсе. Если его, конечно же, еще, блядь, найдем. Вот. Most Wanted. Давай. 4200 стоит кейс. Он должен нас бустануть, слив был ебнутый. И если на этом все закончится, ну, блядь, ролик будет просто охуенным. не дело. Ты похож на кота хочу забрать тебя домой в моих глазах пустота а в твоих глазах там или боль, или огонь, вот сейчас в моих глазах, вот это вот как у этого кота, блядь, ну, серьезно. Мы открыли, блядь, хренову городу упки... Ну, это пиздец, ребят. Ну, я, в общем, думаю, что в ближайшее время вполне возможно, завтра, скорее всего, выйдет ролик по Холстору, и после этого, наверное, я возьму перерыв от кейсов, потому что я, ну, честно, вот, вот сейчас честно скажу, я заебался тратить деньги. Очень огромный нагруз, то перчатки, блядь, очень огромный нагруз идет на Twitch, это минус деньги, казик. Я потихоньку, кстати, развиваю Twitch на Трово сейчас уже, надеюсь, начал стримить. Это open кейсы элементарно. Мой CSGO был до деп. Ну да, там мы по факту ушли в ноль, но тем не менее, до деп в том числе был. На топ-скине за два ролика я слил. Хотя я, блядь, надеялся, что он сегодня отыграется. Ну и, и вот такой пиздец происходит. Так что я думаю небольшая пауза мне не повредит, потому что, ну, блять, я заебался откровенно говоря тратить деньги. Я уже просто от этого устал. Вот скажу сейчас честно, я говорил это уже в промежутке некоторых своих видосов на YouTube, и это не секрет, и я это никогда не скрывал. И есть разоблачение на меня от меня же на моем канале. Но есть у меня ролики по кейсам, где мне баланс выдают, и я говорю, что баланс мой, но он не мой. Здесь же на полном серьезе уже куча роликов подряд я снимаю, когда баланс мне не выдают. Чтобы вы понимали, невозможно вы Вести канал на одном выданном балансе Это нереально Ты просто, ты настолько заебываешься от этих кейсов Если еще тебе и будут баланс выдавать Бесконечно, ты просто от этого устанешь И вот у меня сейчас крик души Поймите меня, пожалуйста, все комментаторы в первую очередь, все, что вы видите На моем канале, это контент Это в самую первую очередь Да, есть видосы, где мне выдают, и я говорю, что да, баланс мой Но это контент Но касаемо многих последних видосов Я могу вас заверить, блять, я заебался Закидывать деньги, слив Кейс батл, слив несколько роликов моей CSGO, предыдущий ролик по топски, но это тоже был слив, и этот ролик минус 60 тысяч. Допом ко всему, блять, ну еще есть Twitch канал, и мне очень, ну реально обидно, когда вы в комментариях пытаетесь как-то меня оскорбить, там что-то плохое написать и так далее, когда... Ну я открытый ко всему, максимально, вот сейчас я в миллион раз это говорю, ребят, я все вам как есть говорю, и подписчики с Twitch'а соврать не дадут. Когда задают мне подобные вопросы, я отвечаю на это все честно, я не буду тут врать. Мне это не надо. но ну, просто здесь крик души, и я хочу вам сказать, что я реально, как у Марианы Ро был ролик, я устал. А я не устал, я откровенно заебался сливать свои деньги. Минус 60 тысяч за видос. Я просто надеюсь, что вы поддержите лайком ролик, чтобы хоть как-то выбить его в реки, в топы. я надеюсь, хоть что-то из этого выйдет. 60 тысяч с видоса, блять. Ну, меня это уже заебало. У меня просто крик души, и, блядь, я... Не хожу в туалет алмазами. Да, я получаю достаточно с YouTube, Да, покупают рекламу. Да, есть ревки. Но такие траты тоже... Ты от них просто ментально даже устаешь. Когда нету, блядь, выигрышей. Недели NFT 30%. Ну, во всяком случае, всем спасибо. Я надеюсь, все-таки адекватная аудитория у меня больше, чем хейтеров. И хочу вам сказать огромное всем спасибо. Да и хейтерам тоже, в общем. Всем спасибо. Это был Человек Минус 60К. Всем пока. Надеюсь, вам понравился самый главный этот ролик. Не открывайте кейсы, блядь.